Здравствуйте, друзья! VFOG.net, интернет-портал, посвященный сим-рейсингу и автоспорту, приглашает вас посмотреть квалификацию второго этапа онлайн-чемпионата VFOG Formula 1 2010-11. Мы находимся с вами на трассе в Альберт-Парке. и... Будем наблюдать за квалификацией, как я уже сказал, второго этапа Квалификация будет наверняка интересной Первая сессия уже началась, пилоты выезжают на трассу А сегодня в комментаторской кабине для вас не только э, Богдан Хлашевский, но еще и Илья Моисеев Да, всем здравствуйте Наконец-то мой дебют состоится на одной из самых моих любимых трасс В одной из самых любимых стран И, как сказал Богдан, добро пожаловать в Австралию, в Мельбурн как я уже сказал, пилоты начинают выезжать на трассу У меня немножко подтормозил экран И я делаю вывод, что кто-то из пилотов сейчас прибыл к нам И действительно, Дмитрий Усольцев Таким образом, 20 пилотов И давайте сейчас посмотрим, а кто же у нас первым покинул трассу Кто первым сможет начать быстрый круг Здесь вот «Лотус» Нет, Дмитрий Усольцев А, это «Решетов» только сейчас выезжает Кто же первый? найти. У меня такое впечатление, что нет ни не Илья Соболев. Никита Фадеев, скорее всего. По-моему, вот Дмитрий Агапов. Дмитрий Агапов. Можно посмотреть. Потому что он, ä, прошел уже... Да, да, да, я вижу, он только что прошел связку Джонс и Брэбом и сейчас подходит к повороту спортцентр Мы сейчас как раз э, его глазами наблюдали гонку, но кто-то опять у нас зашел. Дмитрий Букша. Дмитрий Букшин. Таким образом, 21 пилот сейчас на, так сказать, присутствует на квалификации. Кого нет, сейчас сказать на самом деле трудно, потому что у нас кое-что изменилось. Вот, например, Юрий Григоренко не сможет принимать участие, скорее всего, вообще во всем уикенде, так как сейчас находится несколько <laughs> в непривычной обстановке, да, в реальных, участвует в реальных соревнованиях по картингу. Поэтому его будет заменять Алексей Валетов, скорее всего, но что-то мы его сейчас пока не видим. А Дмитрий Букша заменит, э, заменит в составе Форс Индии. Хорошо, говорите. <laughs> ну, я сейчас про Граудыня скажу. То, что Букша заменяет Граудыня э, в составе Форс Индии. Но, в отличие от э, э, случая Григоренко-Валетов, мы пока не знаем, по какой причине. А я вот говорил, что Фадеев первый начал быстрый крок. И вот, пожалуйста. <laughs> Минута 23,571. Да, его автор Никита Фадеев, Форс Индия. Ну, Никита, достаточно неплохо. Вторым результат показывает Дмитрий Загоруйко, минута 29, 217, о, еще целая куча пилотов. Да, Варзонин и Емельяненко. Да, Варзонин, минута 24, 328, Емельяненко, минута 25, 648. Ну, собственно, все это сейчас на экранах у нас. И напарник Риноса, ой, извиняюсь, напарник Емельяненко. Алексей Ринос. 6461. Я хочу заранее попросить прощения, если буду чуть-чуть ошибаться, потому что все-таки как бы первый раз, это как первый класс, много чего незнакомого. Но будем стараться. Так, а, значит, у нас Константин Гуренко новый лучший ориентир, минута 20. О нет, уже Александр Кривенко. Вот. А, минута 23, 394. Феррари, как всегда, на высоте. А вообще, вчера на свободной практике пилоты, достаточно немало пилотов, вполне свободно выходили в минуту 22. Так что это даже быстрее, чем пилоты реальной Формулы-1 в этом году. И, соответственно, намного быстрее, чем даже болиды 2004 года. Самые быстрые э -э, в истории до сих пор. Mm -hmm. Также хочется сказать, что первая шестерка помещается уже даже семерка в одну секунду. И совсем чуть-чуть из секунды вырвался Алексей в из Макларена. Так, у нас опять зашел Дмитрий Букша. Это вообще-то может мешать пилотам, и может быть даже какие-то санкции будут. Такое ощущение, что Варзонин немного помешал, его машину занесло. А, но он сейчас, Варзонин, он заезжает он на питлейн. Макс, да. Также я видел, как заезжал Емельяненко и кто-то еще. Так, ну сейчас мы смотрим опять же на Питлейна, и вот я и думаю, зачем бы нам теперь понаблюдать. Ну вот, допустим, Константин Ящишин, ну, э, можно сказать, в каком-то смысле, один из неудачников Бахрейна, но не по своей вине, так как уже после прохождения связки поворотов с первого по третьей на первом же круге его, собственно, вынес э, Денис Близков, если не ошибаюсь. А за ним едет Никита Решетов. И в принципе Решетов, скорее всего, будет побыстрее. И, может быть. А, нет, простите, это был Усольцев. Нет, все правильно, все-таки Рештов, но я так ошибся, потому что Ящишин очень аккуратно пропустил пилота команды Рено. Никита выходит из последнего поворота. И сейчас мы смотрим, в общем-то, на... посмотрим быстрый круг, вот, собственно, с камерой на его болиде. 320 км в час развивает перед торможением болид Рено. Видимо, пилоты Рено предпочитают настройки с максимальной скоростью, поскольку в Бахрейне тоже их скорость была очень высока, по порядка 330 км в час. Но мне кажется, этот круг у Рештова не такой быстрый, потому что торможение перед спортцентром он начал очень рано. Дмитрий Аверин в боксах. Ярослав Арзонин вновь выехал на трассу, но это, скорее всего, круг выезда из боксов. Евсеев в боксах. Вернулся в боксы только что на моих глазах Дмитрий Усольцев и без переднего спойлера. Но по правилам сможет продолжить попытки. А у нас по времени сейчас что? У нас уже практически полсессии прошло. И получается. 20, да, минут? Да, 20 минут и времен пока не показали Дмитрий Агапов, Антон Ордеев э, и Юра Сазонов, а также Дмитрий Букша, который вновь нас покинул, и вновь вошел. Угу. но а рекордсменом по пройденным кругам пока являются Алексей Ринус и Дмитрий Загоруйка по 4 круга. Да здесь уже полно народу по 4 круга. Кривенко, Гуренко, да. Павлов, Константин. Раз, но... Так, сейчас прямо на наших глазах Юрий Сазонов разбил э, передний спойлер И если не ошибаюсь, это было в, в связке первых поворотов э, э, Ошибка примерно такая же, как была у Хуана Пабло Монтои в гонке 2003 -го года И более того, отсутствие переднего спойлера заставляет э, пройти, проехать в зону безопасности в спортцентре Там проезжают другие пилоты, но Юрий, в принципе, другим пилотам сейчас не мешает. Да, немного не повезло Юрию Сазонову. Сзади Варзонина, Соболева. Вот сейчас а, показываем мы вам, а, а, собственно, то, как делает свой результат, быстрый круг а, Александр Кривенко, пилот, который сейчас показывает самый лучший результат в квалификации. А Юрий Сазонов, в общем-то, сейчас, если мне не изменяет память, я никак не соберусь взять и окончательно прочитать перед трансляцией регламент, если он сейчас доведет болит до боксов, что достаточно сложная задача, не нажимая скейп раньше времени, то он сможет продолжить квалификацию. Он старается это сделать но без переднего спойлера это очень тяжело а он там сейчас не помешает александру кривенко просто я смотрю с его камеры и созоном его только что антон ардий обогнал. так у нас снова зашел дмитрий букша просто нам трудно судить вот эти перезаходы букши мешают ли они по-настоящему пилотам просто вот у нас я не знаю вот какой у ли тоже но вот у меня лично картинка в момент захода все-таки чуть-чуть подтормаживает О, у меня достаточно тоже серьезно подвесит ну да Так Юра добрался наконец-то боксов Это хорошо, значит сможет продолжить а, Если у нас сейчас 21 пилот, включая Букшу, а кроме Букши как раз только Юра Сазонов не смог показать времени То есть у нас всего два пилота без времени В принципе если так и продолжится то пока у нас в зоне вылета Антон Ордеев HRT Опять Букши нас покинул. Но, тем не менее, помимо Букши это Антон Ордеев, Алексей Ринес, Red Bull Racing и как раз Юрий Сазонов. Но даже у Юрия Сазонова сейчас есть 4 круга. Правда, у кого-то уже их по 6. Это Никита Решетов и Артем Емельяненко. Оба Red Bull а сейчас на трассе, и как раз Артем идет за Алексеем Ринесом. Ну, а на первом месте по... все еще держится Кривенко. Прошу прощения, видимо у меня чуть-чуть все-таки подтормажит картинка, потому что немного сбросились результаты по кругам. Ну кого сколько кругов? А, нет, да, вот сейчас все остановилось. Результаты очень плотные. Да, тот пилот, который сейчас показывает худшее время из тех, кто вообще смог его показать, это Алексей Ринес, и его время минут 26 461 тысячная это всего лишь в трех секундах и 67 тысячных от лидера. Но с другой стороны, как я уже говорил, время у Кривенков все пока что тоже, но оно достаточно значительно уступает временам свободной практике. С другой стороны, некоторые пилоты сейчас могут себе позволить особо и не стараться. А до конца сессии остается 9 минут 10 секунд. Сейчас мы наблюдаем за Никитой Решетовым, который как раз лидировал вчера на свободных заездах, и он сейчас ведет свой болит возле... Я, к сожалению, извините, пожалуйста, забыл название поворота, но это самое начало второго сектора. Мы видим, как Дмитрий Аверин на вторую строчку улучшил свой результат с отставания от Александра Кривенко всего 19 тысячных да достаточно неожиданно а мы кстати это на самом деле очень интересно мы ну да можно может быть илья этого не знал но вот я со своей стороны откровенно говоря забыл даже не заметил у нас на самом деле еще одна замена поскольку вместо дмитрия верина я просто сейчас это заметил увидев что машина дмитрия верина в общем то представляет собой тестовый болид с антенной по поверх камеры и вспомнил, что на самом деле Дмитрий Аверин у нас сейчас заменяет Антона Такбулатова. Честно говоря, я, я лично тоже не знаю, по каким это, собственно, причинам. Но раз Аверин участвует в квалификации, то заменяет Такбулатова по ходу уже всего уикенда. На самом деле первые пять пилотов расположились в пределах одной десятой. Да, действительно, плюс девятнадцать тысячных, двадцать четыре, девяносто три, девяносто восемь. Но это, в общем-то, только дает нам, так сказать. Да, это может говорить о том, что борьба за пол будет просто... Жесткое, горячее. Я как раз об этом хотел сказать. А поскольку у нас Алексей Ринос немного улучшил свое время, мы теперь можем сказать, что худшее время теперь в двух секундах и 265 тысячных позади лучшего результата. И это Антон Ардеев поскольку у нас Дмитрий Букша пока не предпринимает вновь попыток зайти, у нас вылетают Хох... Макс... Максим Хохлов Уильямс, Антон Ордеев Хиспания и теперь Юрий Сазонов, теперь он из тех, кто да, не показал не времени показал время. да вот сейчас как раз в повороте спортцентр, мы как раз за ним наблюдаем так, я вижу, что Артема Емельяненко Александра Кривенко и Никита Решта уже по 8 кругов и к нам вновь присоединился Дмитрий Букша но такими темпами нам будут еще знать почему он собственно постоянно выходит Сообщений о мисс матчах в чате нет а несмотря на то что мы здесь с Ильей присутствуем только как зрители мы бы эти сообщения увидели если бы мисс матчи имели место быть так что, что творится с Дмитрием, мне пока непонятно. А тем временем Александр Кривенко на последнем круге улучшил свое время. Теперь ориентиром является минута 23 368. Чуть-чуть ну вот... оторвался от Дмитрия Верина. Я некоторые. вот а, сейчас включил, ну, так сказать, времена именно Александра Кривенко, и мы видим, ну, зрители видят, что на самом деле улучшил он буквально, дайте же мне, а, он улучшил всего лишь на 27 тысячных. Но, тем не менее, это улучшение. Да, но незначительная а Юра Сазонов улучшает И теперь, несмотря на то, что он все еще последний 20-й Он всего лишь в 2 секундах 114 тысячных а Вообще, вот, может быть, я не знаю Может быть, когда эта трансляция, собственно, выйдет в свет Вот Кривенко ошибается в последнем повороте И предпочитает немножко срезов по траве заехать в боксы а Вот для тех, кто может быть, ну, в процессе, там... Конвертации монтажа не совсем четко видит таблицу. Я сейчас хотел бы зачитать положение на данный момент. Без времен круга, просто командой пилот в порядке, начиная по возрастанию. Александр Кривенко, Феррари, Дмитрий Аверин, Тора Росса, Никита Решетов, Рено, Константин Гуленко, Лотус, Константин Павлов, Феррари, Никита Фадеев, Форс Дмитрий Дегтярев, Лотус, Ярослав Арзонин, Верджин, Илья Соболев, Торророса, Роса, Дмитрий Агапов, Мерседес, Алексей Евсеев, Макларен, Константин Ещишин, Вильямс, Дмитрий Усольцев, Рено, Далее Антон Ардеев, Хиспания, Артем Емельянин, Рэдбулл, Максим Хохлов, Вильямс, Вилли Гринов, Хиспания, Алексей Ринос, Рэдбулл, и замыкают два заубера, Дмитрий Загоруйко и Юрий Сазонов, соответственно. Так, получается, таким образом за 4 с небольшим минуты до конца первой сессии у нас не проходят дальше, соответственно Ринос, Загоруйка и Сазонов. А еще я только что видел, ну у меня сейчас камера направлена на гаражный переулок, как у нас любил выражаться Александр Кабановский. И сейчас, ну приблизительно уже, наверное, минуту назад возвращался в боксы Константин Гуренко без переднего спойлера. Только что он покинул трассу, ой, простите, боксы, но зато в этот же момент заезжал без переднего спойлера в бокс один из Вержинов. Но, к сожалению, я не разглядел, кто же это был. Но поскольку у нас нет Богдана Ковалевского, то, скорее всего, это был, конечно же, Ярослав Фарзонин. Сейчас из пилотов, ну, если вот опять же брать по порядку возрастания, по, начиная с самых быстрых, то э, самый быстрейший пилот из тех, кто находится сейчас прямо на трассе, это Константин Гуренко на четвертом месте. И сейчас он начинает свой установочный круг. Константин Павлов сейчас находится на торможении перед поротом спортцентр за болидом Дмитрия Агапова, и мы, ну, мы, я имею в виду со зрителями, видели, что вновь Константин Павлов, как и некоторые пилоты в Бахрейне, используют настройки радиатора квалификационного типа, поэтому двигатель на прямых дымит. Вот и сейчас мы видим то же самое. Кстати. Кстати, да, Букша вернулся, и у меня такое впечатление, что сейчас Дмитрий Агапов идет медленнее, чем Павлов, и начинает ему немного мешать. Они сейчас находятся в середине второго сектора. Вот как раз в том повороте, название которого я забыл. Поворот направо, и затем начинается длинный разгон, и такая растяжная дуга налево. И второй сектор на этом кончается. Вот сейчас они находятся здесь, у Дмитрия Агапова тоже начинает дымить двигатель. Мы сейчас смотрим с камеры Павлова. И нет, все-таки если смотреть с камеры Павлова, видно, что вряд ли сейчас Агапов мешает Павлову по-настоящему. Они просто идут рядом неподалеку. Достаточно картинку, которую вижу я. Оторвался. Да, можно даже так сказать. Ну, в принципе, порядок, ну, может быть, если не в первой десятке, то в первой пятерке и даже, наверное, шестерки, он не меняется. Сворачивают в А, да, мы это как раз сейчас видим на экранах с камеры все еще Павлова. Они сейчас, да, действительно, оба сворачивают в Значит, мы переключимся на кого-нибудь другого. Фадеев, Дегтярев в боксах. Вот как раз Агапов туда заезжает. Варзонин в боксах. Соболев. Вот Евсеев сейчас на трассе, как раз на этой дуге растяжной, которая как раз огибает озеро на границе 2-3 секторов. И вот сейчас мы, прошу прощения, мы сейчас за ним смотрим. Но Евсеев находится только на одиннадцатом месте, и посмотрим, может быть сейчас улучшит время. Но мы забыли постепенно, что у нас до конца сессии остается всего лишь полторы минуты ровно, уже 27 секунд, ну, естественно, с одной минутой. А, в общем-то, сейчас самое время выезжать, а хотя нет, выезжать-то уже поздно, только те, кто уже выехал на установочный круг, сейчас могут начать, быстрый. Да, потому что времени уже не остается. И таким образом мы уже с уверенностью. А, подождите, нет, Дмитрий Букша, я хотел сказать, что он не сможет улучшить, а он улучшит, потому что он только что начинает. Он сейчас на стартовой прямой начнет э, быстрый круг, за которым я, в общем-то, предлагаю посмотреть. А сейчас на прямой перед торможением скорость 306 км в час. Но ну, по сравнению с пилотами Рено это достаточно скромно. Да, это даже если не сравнивать, это в принципе довольно скромно, но с другой стороны, может быть, настройка на прижимную силу. Ну, вполне реально, я вот э, хочу обратить твое внимание. Юрий Сазонов, у меня отображается то, что 10 кругов он уже прошел. Да, так и есть, но здесь, с другой стороны, учитывается все-таки круги не быстрые, а общ... вообще круги все. Но тут есть и по 9, и по 8, это вполне реально. Просто я как бы думал, что <смех> максимум 9 кругов. Может, я что-то не так прочитал, что-то путал, прошу меня. А, нет, ограничение кругов, оно действует только в третьем сегменте. Всё, спасибо. И так, я сейчас я видел сейчас... опять же с камеры букши, я прошу прощения, я договорю просто быстренько, а, вот как раз на начало этой злосчастной дуги, название которой мы не можем сегодня вспомнить, а, вот прям в самом начале а, стоял на обочине слева чей-то болит, и может быть мне показалось это Вильямс, по крайней мере цвета этого болита были такие достаточно темные. Вот сейчас Дмитрий Букш находится в последнем повороте, и мы сейчас вам уже с уверенностью сможем сказать, какое же время он все-таки покажет. Вообще-то, вот Вилли Гринов уже позволяет себе чат, хотя сессия официально не окончена. Она как бы... Дмитрий Букша показывает последнее время, он в двух секундах 606 тысячных от лидера, в то время как Дмитрий Загоруйко уже в... на, деви... на 20-м месте показывает время, которое хуже на секунду 809, то есть разрыв в 80-х между 20-м и 21-м месте. Вот достаточно грубо еще и Дмитрий Загоруйко как раз Вилли отзывается. Но сейчас все пилоты в боксах, насколько я понимаю, вот Дмитрий Загоруйко у нас негодует, потому что, видимо, Вилли Гринов испортил Дмитрию Круг своим чатом. Так, сессия, друзья мои, окончена, поэтому я вам могу зачитать, вот о том же нам сейчас пишет в чате Алексей Евсеев, организатор этих соревнований, и мы сейчас сможем вам зачитать результаты. Полуофициальные результаты, ну, может быть, там будут какие-то наказания, вот, например, за тот же чат. Полуофициальные результаты первой сессии. Александр Кривенко... Показывает время минуты двадцать три шестьдесят восемь тысячных. За ним Дмитрий Аверин, Решетов, Гуренко, Павлов, Фадеев, Дегтярев, Агапов, Варзонин, Соболев, Евсеев, Ящишин, Усольцев, Ордеев, Емельяненко, Хохлов, Гринов. О, то они начали выходить. Ринос вышел, Загоруйка вышел, Букша. И вот в каком они были порядке, я уже зачитать не успел, к сожалению. Таким образом, я вот как был раз. Точно на последнем месте Загоруйко был двадцатым а ноутбук что то понятно что он последний а вот а, ф, где там был Ринос непонятно а, Ринос по моему был перед ними может я что то путаю нет ну перед Загорой. а ну тогда в общем то все и понятно таким образом у нас э -э что получается у нас а, и Сазонов ушел, Сазонов ушел Таким я просто хотел бы сказать, сделать вывод, кто же какая же команда у нас покинула в полном составе квалификацию, если так имела место быть и Это как раз зауберы А у нас стартовала вторая сессия, друзья 14 минут 52 секунды осталось Да, и вот как раз поправочка Алексей Евсейф пишет, что 6 кругов максимум То есть все-таки ограничения действуют не только в третьей части знаете, друзья, для меня это что-то новенькое. И э, на самом деле по сути, вот с момента, как закончился гран-при Бахрейна, я вот должен немножко покаяться, я кроме такого собрания менеджеров команд в скайпе, я практически никакой активности в форме чемпионата не ввел, может быть я что-то проглядел, мы уж с Ильей постараемся к завтрашнему, завтрашней гонке в этом деле исправиться, но для меня на самом деле сейчас полная неожиданность вот это введение лимита шести кругов, я бы понял, если бы сейчас речь шла о том, что ввиду, допустим, малого количества народа, бы было бы всего две сессии. Та сессия, что начинается сейчас, была бы как бы официально третьей. Но это не так. Угу. Темнее. Ой, извиняюсь. Тем временем Алексей Онивсеев покинул питлей и находится на прогревочном круге. То же самое делают Кривенко. Аверин, Решета. Я сейчас пытался найти, опять же, того пилота, который начнет круг первым, и он делает это сейчас, это вновь Никита Фадеев. Кстати, мы же, вот, я сказал, говорил, что довольно скромная, с максимальной скоростью букша, на самом деле у Фадеева сейчас мы видели с камеры точно такая же, это те же самые 306 км в час на стартовой прямой перед торможением. То есть можно, правда, предположить, что Форс Индио настроена на прижим. Да, и, скорее всего, пилоты имеют нас, имели, потому что букши-то у нас уже покинул, они имели настройки либо идентичные, либо очень близкие. Но, как мы видим, что, видимо, то ли у Дмитрия недостаток практики просто на трассе, либо же просто банально сет не подошел Дмитрию и, в общем-то... Привело это к последнему месту завтра на старте, ну если не считать тех, кто нас сегодня не посетил. Это Алексей Валетов, Богдан Ковалевский и кто-то еще. Я кого-то еще не доглядел. Хочу добавить, что как раз вот в конце той дуги, которую мы опять же скажем не можем вспомнить название, Никита Фадеев показывает все те же самые 306 километров в час. Да, а прямо за ним, кстати, следует Дмитрий Агапов. Мне кажется, ух, как они опасно сейчас оба выходили из поворота Оскари. Они выходили на внешний поребрик, и Агапов даже немножко пылил. А вот Агапова мы сейчас смотрим за ними не с камеры, ну, в смысле с камеры, но не на болидах. И вот они проходят стартовую прямую, то есть уже оба показали время, у Агапова опять дымит мотор. И. но Агапов быстрее. Мне как раз не зря да. показалось, что дог... он его Посмотрите, догоняет. Какие разрывы между Да крошечные. Тысячных, между первым, и третьим, 64 тысячных. Вот да. Артем, я думаю, его круг маленько не задался. Да, он, вы, он выходил в минуту 25 в первой сессии Но еще поправит. Кстати, вот сейчас перед поворотом спортцентр Я как раз переключился именно в этот момент У Артема была скорость и вовсе 295 Но вот здесь, знаете, друзья, у нас Как бы это сказать-то, объяснить Просто дело в том, что ну мало для кого секрет Что ваш покорный слуга, я имею в виду сейчас именно себя Я еще являюсь все-таки менеджером команды Red Bull и я думаю, ну, с одной стороны, команда секреты раскрывать нехорошо, но все-таки, уж так уж немножко сделаю. Пакость Артему он, как раз мне сегодня говорил, что все-таки он больше, именно в плане настройки болида, он все-таки больше рассчитывает на гонку, чем на квалификацию. Поэтому, может быть, действительно пожертвовал скоростью ради прижимной силы. Вот это я уже не точно говорю, я в этом не уверен. Да, и все в те же 290, теперь 6 км в час перед поворотом. О, разворачивает машину. Ой, какой кошмар! Его переворачивают! Его машина, машина переворачивается, знаете в каком повороте? На выходе из Аскари. Эм, Ой, он сдает задом и еще и задним крылом упирается в стену. Вообще на вид сломано только передний спойлер, на самом деле машина просто уничтожена. Если он сейчас ее доведет до боксов, здесь недалеко, то продолжит. Но, будь это, скажем, реально Формула-1, тут были бы последствия просто кошмарные, потому что переворот, конечно, был не такой впечатляющий, как у Марка Вебера в Валенсии, но.. Это было эффектно, и мы это наблюдали, в общем-то, как раз сонборд сон камеры. Но он благополучно возвращается в боксы. Тем временем, пока Артём в боксах... Никита Фадеев Никита первый. Фадеев, да, на первой строчке. И улучшил, улучшил достаточно серьезно. Показывает... Показывает лучшее время квалификации, но не уикенда. Второй пока находится... Паулов из Феррари Сразу следом за ним напарник. Вот уже не второй. А, Дмитрий дегтярев из Лотуса. Да, теперь он, и, он второй. На 3 -3. Мы как раз сейчас смотрим с дегтяревым И вот я опять же вот наше наша такое статическое исследование. А, какая же максимальная скорость? Вот у Лотусов сейчас было, но у дегтярева лично было 297. Прямой, да? а, нет, не в конце главной, а перед поворотом Спортцентр. Это, допустим, ну, если кто-то не знает. А, а, ой, как опасно! Ну, сейчас знаете, что. А, вот у Дегтярева, ты сейчас я видел, что произошло? Да, он а, немножко снесло его на левую часть трассы и он, а, как не показалось на моей картинке, он все-таки зател. Он ударился об стену достаточно серьезную, и он сейчас а, на вид повреждений нет, но он едет в боксы. А скорость я замерял перед поворотом в спортцентр. Это, если кто-то не знает, то же самое место, где в 2001 году произошла та знаменитая, фатальная для одного из маршалов авария между Ральфом Шумахером и Жаком Вильневым. Вот я сейчас смотрю за пилотами. Первой пятерки то есть Аверин, Кривенко, Дегтярев, тот же самый, Павлов, Фадеев. У всех, кроме Фадеева, на прямых дымятся двигатели. К сожалению, я не могу видеть эту картинку дымящего двигателя. Ну, Всю... это такой легкий белый дымок, и он только на прямых. Всего технических особенностей графической настройки игры отключены все эффекты. Илья Соболев сейчас при заезде в боксы тормозил, чтобы успеть снизить скорость перед началом лимита. Очень опасно, и едва не развернулся буквально на, на ровном месте. Значит, за 7 минут 40 секунд до конца второй сессии У нас не показали времен Константин Гуренко Но он сейчас на быстром круге, как мне кажется, в повороте Ой, черт возьми, я тоже забыл назвать этого поворота Но это предпоследний поворот, а сейчас уже в последнем что-то какое-то время у нас покажет И Антон Ордеев, который имеет 0 кругов Но сейчас, видимо, тоже на установочном в повороте Уайтфорд а как раз его напарник Вилли Гринов сейчас является последним из тех, кто время э, показал, ибо Константин Гуренко сейчас показывает седьмой результат э, в 726-тысячных от э, Никиты Фадеева, который все еще лидирует и с тем же самым временем минута 23.025. На да, Его мнение непоколебимо, но вот Константин Павлов, который отстает от него на 218-тысячных, Сейчас находится, судя по всему, тоже на своем быстром круге. Мы сейчас за ним наблюдаем. Вот а, интересно посмотреть максимальную скорость Феррари. Вот мы сейчас этим и займемся. Вот перед э, выходом а на и... эту дугу было 298, но посмотрим, что будет здесь. Да, на такой изогнутый прямой. Изгиб. 299. Вообще вот у самой этой дуги на самом деле какого-либо названия нет, но повороты, которые и перед, и после... А, вот посмотрите, здесь 305. Перед доскаре 305, но он совершает ошибку аналогичную Артему. Но столь драматически это не кончается, как у Артема, и он даже сохраняет передний спойлер. Но круг-то испорчен. И он, понимая это, заезжает в боксер. Ой, как как он... но ну он помешал одной из Рено, по-моему, это был Рештов, но Рено-то ехал в боксы... Ой-ой-ой-ой, ударяются пилоты Феррари друг об друга. По-моему, Константина Павлова заглох двигатель. И, Констань, э, простите, Александр Кривенко толкает его до боксов. Как в квалификации здесь же, в 2008 году, он стал как Тимми И просто пробка, друзья мои, пробка на въезде в, на питлейн. Хочется еще раз напомнить, что если Павлов не доедет до боксов и нажмет Escape, он прекратит участие в квалификации. И он нажал Стип! Да, Кривенко всячески хотел ему помочь. Это он напоминает славные 50-е годы. Когда пилоты также толкали друг друга и к финишу, и боксы с А С другой стороны, мы на самом деле видим, что поступок этот Александра Кривенко не имел ровным счетом никакого смысла, постолько, поскольку и он. И Константин Павлов свои-то шесть кругов уже проехали. Также это сделал Артём Емельяненко. И вот я как раз не помню, а сделал ли он это до или уже после своей аварии. На своем, видимо, быстром круге... Нет, Дмитрий Усольцев на, написано «пятый круг», но его круг быстрым не назовешь. Потому что он без переднего спойлера. Вот у меня сейчас такое ощущение, что Антон Ардеев э, покажет какое-то время. Да, возможно. Он на круге выезда из боксов. Он показывает, но это время просто чудовищно медленное. Он проигрывает больше 20 секунд лидеру. Но, видимо, какие-то проблемы были на круге. Да, это даже хуже, чем реальная Хиспания на первом Гран-при. Ну, здесь мне поспорить было бы трудно, потому что я понятия не имею, какое время было в испании. Я забыл. Если не ошибаюсь, Хиспания вставала на 7-8 секунд. В а, ну, в общем-то, логично, но с другой стороны, не будем забывать, что вчера на практике пилоты некоторые показывали время, превышающее время Себастьяна Феттеля в квалификации. Я просто напоминаю, что я не владею сейчас информацией полной, какой там... Я не могу вам сказать в точности до секунды... Нет, до секунды могу, до тысячных, до сотых секунды. Не могу вам сказать время вчера лучше на практике. Оно принадлежало Никите Рештову. Но это было время минута и 22 секунды. А в данной квалификации 22 секунды еще никто не показал. Знаете, друзья, у нас остается ровно 3,5 минуты, и у нас некоторые пилоты уже лимита в 6 кругов достигнули, поэтому даже если квалификация еще не окончена, мы можем сказать, что они уже однозначно не проходят дальше. Это Дмитрий Усольцев из Рено и Артем Емельяненко из Рэдбула, а также... А вот Усольцев сам покинул игру даже раньше времени, а также это Вилли Гринов. А, и я боюсь, что если сейчас какие-то меры не при... Я боюсь, что та же участь ждет Максима Хохлова. У него написано пять кругов, но он сейчас в боксах. Вот Константин Ящишин еще может улучшить свое положение. А, Антон Ардеев может улучшить свое положение. Он уже не последним он проигрывает свою секунду 623 тысячных лидеров. А также свое положение может улучшить Алексей Евсеев. И Евсеев как раз сейчас находится. Да, мы да. за ним наблюдаем. Да, на быстром круге выходит из последнего поворота. Кстати, и, ну, и... ждем. Нет, он остается четырнадцатым. Я не знаю, улучшил ли он время. А, он не показал время, это был установочный круг. А, то есть мы вот так вот вдвоем mm -hmm. получается, я ошиблись. Да. В любом случае у есть еще две минуты с небольшим и еще два круга. А Антон Ордеев... А, нет, он не улучшил, он 12 -й. Константин Ящишин, по-моему, улучшил. Он, по-моему, не был 11 или я что-то путаю. Давайте сейчас посмотрим. Нет, нет, нет, Ящишин был 11-м. А, нет, я просто смотрю статистику по кругам, он был, скорее всего, одиннадцатым, потому что у него было первое время круга, минут 24-324, а потом он проехал второй круг, который пятый, и нажал сразу эскейп, он не поехал шестой круг заезда в боксы, и он не сможет теперь улучшить, а второе время он показал на пятьдесят пять тысячных хуже, поэтому он уже, видимо, не проходит дальше. Я боюсь, друзья, что вот, несмотря на то, что у нас еще есть полторы минуты, как бы вот результаты и порядок тех пилотов, кто дальше. Что такое? Первый поворот, по-моему, его занесло. И я также видел, что Евсеева занесло в повороте Стюарт. Или может быть это был. Нет, простите, Аскари. Я просто немного путаю их порядок. Это был Аскари. ой й й й Евсеев разбивает, болит в последнем повороте. Ой, какой кошмар! Это просто. Жуть. Павло Тои и Михаэль Шумахер. Шестой год, если я не путаю. Мне стыдно, но я эту гонку не видел. Да и все вернулся в боксы. Он четырнадцатый. Он мог улучшить время. Он мог улучшить время. Может быть, чуть-чуть просто. А, нет, подождите, у него время-то есть, но это он, он же все-таки из-за этой аварии, он долетел, и у него второй сектор был на 200 практически, нет, простите, это я немножко, меня цифра 22 смущ... смутила, он был примерно на секунду и две десятых лучше, чем его второй сектор на предыдущем круге, но авария все испортила, и он в итоге отстал на секунду и семь десятых ровно от своего круга предыдущего, который как раз и дает ему 14 место. Друзья, 10 секунд до конца, но у нас уже, боюсь, результаты относительно тех, кто вылетает окончательно. Это Константин Ящишин, Вильямс, Антон Ордеев, Испания, Рейсинг Тим, Артем Емельяненко, Редбул Рейсинг, Алексей Евсеев, Макларен, Мерседес, Вилли Гринов, Испания, Рейсинг Тим и Максим Хохлов, Вильямс. Мы полностью... мы полностью теряем Вильямсы, Вильямсы, HRT, Red Bull, Макларен вообще у нас один. И, по-моему. А, Ирено мы теряем одну. Просто Дмитрий Усольцев уже вышел. Таким образом, далее проходят, читаю в том порядке, времена, по которым они показали в этой сессии, Никита Фадеев, Форс Индия, Константин Павлов, э э Феррари, Дмитрий Дегтярев, Лотус, Александр Кривенко, Феррари, Дмитрий Агапов, Мерседес, Дмитрий Аверин, э Тора Никита Решетов, Рено, Константин Гуренко, Лотус, Илья Соболев, Тора и Ярослав Варзонин, Верджин. Э -э я как раз вспомнил, кого же у нас еще нет, мы вот все вспоминали, у нас нет напарника Дмитрия Агапова, Дениса Близкова. Сессия окончена официально полностью. Сейчас пилоты с 11 по 16 места нас должны, в общем-то, покинуть. Что они сейчас и делают. Да, и также хочется сказать еще раз, возвращаясь ко второй части, да, то, что а, 4 по 4 круга показали Никита Фадеев, Дмитрий Дегтярев и Ярослав Арзонин. И вот эти четыре круга гарантировали им участие в битве за так называемый Суперпол. но ну, по сути, вот давайте посмотрим. У нас же есть их статистика. Warzone прошел серию из двух быстрых кругов. То есть по принципу выезд из боксов, два быстрых круга, круг заезда в боксы. И Дмитрий Дегтярев сделал то же самое. И Никита Фадеев сделал то же самое. И. Вот, черт, у меня как раз обновились а, вот результаты. Артем Емельяненко еще не вышел, а Алексей Всев остается на сервере, поскольку он сервер. В общем-то, мы в Бахрейне видели то же самое. Я просто хотел посмотреть. А, сессия 3 начинается, но время еще не началось. То есть, пилоты сейчас будут... С, с останавливаться возле светофора. Да, светофор на красном свете, и у нас вновь э, Никита Фадеев поведет э, к пилотов, э, которые поедут в, в, в выездной круг. И я должен сказать, что вторым э, загорелся зеленый светом. вторым вновь э, поедет Дмитрий Агапов. Ну, собственно, мы на них сейчас попытаемся переключиться. Я, на самом деле, попытался перед началом третьей сессии посмотреть, э, в каком же порядке показывали результаты. То есть, в смысле, если пилоты проезжали серию четырех кругов, два быстрых, то какой из двух быстрых был э, Лучшим. И я не успел посмотреть, что было у одного из пилотов, но в основном из этих трех пилотов двое показали свой лучший результат на второй попытке. А сейчас мы смотрим на трассу глазами Никиты Фадеева. Он сейчас начал второй сектор, но это, в общем-то, информация на самом деле не имеет смысла, поскольку круг выезда из бокса. Разве что э, смысл, когда он начнет быстрый круг. Я прошу прощения, у меня немного технические проблемы были. Подвисла игра Ты второй квалификационной сессии. У нас сейчас, я вот не знаю Как у тебя, Илья, вот у меня лично Сейчас вообще по Даже как бы это сказать На трассе такой монотонный Такой резкий технический Звук, напоминающий звук Завинчивания гайки на пидстопе И вот это, к сожалению В Airfactor довольно раздражающее Но часто встречающееся явление Вот кто имеет большой опыт игры В меня сейчас поймут И поймут, о какой, какой я звук имею в виду. И я просто надеюсь, что сейчас как раз Наша, так сказать, технология записи громкости, прочие параметры Позволят и зрителям это не услышать Потому что это довольно раздражающий звук Да, на самом деле у меня тоже присутствует такой звук Я бы не сказал, что он сильно радует В наушниках На высокой громкости мы сейчас наблюдали за Константином Павловым, как он начал свой быстрый круг, но вернемся к Никите Фадееву. А вот вы знаете, вот он сейчас тормозил в повороте спортцентра, и мне показалось, что у него про левое переднее колесо, а вот сейчас правое переднее. Но это уже другое место трассы. Они как бы вывешиваются. Вот мы, вот Илья, может быть, ну в курсе, поскольку, наверное, видел трансляцию да, квалификации гонок. А, да, и там мне потом, ну не мне лично, на форуме, по-моему, Константин Гуренко писал, что это как ошибка и никаких мы таких настроек развесовки не делали поэтому может, вот... элементарный бак возможно а может быть даже от того что мы с ну вот ты в первый раз а я второй раз подряд от того что мы не качаем правильную резину может быть, так что по поводу проблем да, как говорится, неисповедимы все баги и лаги челленджа, но его фактори можно где-то клопнуть. Первое время. Это как раз Никита Фадеев, минута 23, 705. И второе. Никита Рештов, но проигрывает много. Пол, полсекунды. А, но ну это Никита Ф, Рештов, но Агапов-то раньше время показал. Вот как раз Агапов показал, проигрывает много, три секунды 511 Но мне кажется, он отпускал Фадеева, потому что он выехал буквально вплотную за ним. Он отпускал его явно. Но круг-то испорчен быстрый. И особлив теперь О. четвертый. Павлов второй, Решетов третий, Соболев четвертый, Акабов пятый. Но мы на самом деле сейчас все это на экранах, в общем-то, видим. А, а Александр Кривенко без спойлеров. Абсолютно. Опа, давайте я сейчас переключу. Да, да, да, он возвращается в боксы. Я сейчас тоже это вижу. А, но к сожалению, я не, даже не знаю, как бы это. А, Потому что я не думаю, что имеет смысл на квалификации показывать повтор, прерывать ради этого прямой эфир, но ну и после тоже. Не думаю, что имеет смысл. Но, с другой стороны, как же это получилось, интересно. Возможно, такая же, как у Артема Емельенинка, и потом Алексей... Нет, не Алексей Евсеев, кто же там был тогда? Ух, я забыл. Кто-то, может быть, из Зауберов. Там была тогда ошибка такая же в Аскаре. Ну вот даже я всего своих технических возможностей не смог сейчас посмотреть то есть по минус да александр э, родился свой болит никита фадеев пока первая минута 23 705 но это время он собственно и показал а подождите но ну написано три круга может быть она вновь идет серией да, он показывает второй быстрый круг подряд, но это но этот круг хуже. Он проиграл себе 294 тысячных, и таким образом получается, что его время его второго круга минута 23 999 тысячных. А у нас Артем Емельяненко наконец-то покинул игру. Но поскольку он был из нее удален, тут сообщение сервера was removed, то мне кажется, что он как бы покинул ее вовремя, просто какой-то баг, в результате чего он остался. Александр Кривенко. У такое впечатление, что пытается выехать, потому что спойлеры уже стоят, но у него, по-моему, не получается. Он как бы выехал немного и вновь заехал в боксы. Нажал Escape. Я не понимаю. Может быть, я не знаю, какие-то проблемы. А, ну, Евсей в боксах это логично. Он вообще участвовать не должен. Он остается только потому, что он сервер. У нас, на самом деле, из десятки времени не показали Агапов. Александр Кривенко, но он сейчас... Да, он выехал, он выехал на установочном круге. И Ярослав Арзонин. Но Ярослав Арзонин сейчас закончит э, боевой, он в последнем повороте. Быстрый круг закончится. Сейчас мы давайте посмотрим с камеры. Значит, вот, я сейчас. Было в зоне, лучше. Однако, я... Арзонин... Странно, он... А, ну, может быть, это был все-таки... А, у него три круга и ни на одном результата нет. Он... Все-таки показало, это был круг выезда из боксов, я ошибся. Меня просто смутило количество пройденных кругов. Я не посмотрел подробную статистику. Константин Павлов на полпозиции, только что. И мы, кто-то там еще в первом породе, какая-то темная машина меня... Я сейчас позволю включить маркеры, наверное, Торо Россо. Да, Илья Соболев, но он не мешает, мне показалось. Он а, я хотел как раз сказать, что на третьем месте Никита Решетов, но его только что обошел Дмитрий Аверин. борьба за пол достаточно жаркая но да первый и второй разделяются в 18 тысячных да, но эта борьба все еще далека, а Фадеев, по-моему, на быстром круге, у него третий результат подряд, но и там он проигрывает, но уже меньше 54 тысячных, сейчас я не могу точно сказать на каком круге, но вообще-то по логике вещей, дабы сохранить еще какие-то шансы, он сейчас на круге, скорее всего, боевом, и он в предпоследнем повороте на торможении, но мне кажется, ну, с камерой это было не понятие. о, нет, он заезжает в боксы, жаль. Да, мы, к сожалению, это пропустили. Это минута 23,504. Пилоты все еще далеки от минуты 22. Гуренко в спортцентре едва не помешал Павлову. Хотя, возможно, это был Кривенко. Это был Кривенко. Да, это был Кривенко. Просто я не посмотрел с его камеры. А сейчас я переключился на камеру Кривенко и увидел, что это был он. Ой, как заносят, заносит. Очень медленно едет. Ну, он возвращается в боксы мне. Он уже не будет попытаться это свое время по полпозицию улучшить. Что там Дмитрий Агапов? Пол, полмен, пол-мен, можно сказать, прошлой гонки. Собственные победители ее первой гонки. А, но сейчас круг-то у него, скорее всего, медленный, потому что к нему приближается активно... Ой, кто же... Дмитрий Аверин. Да. Стоит от э, обладателя временной пол-позишн Константина Гуренко на 157 тысячных. Его время минус 23, 661. На самом деле, учитывая, что осталось всего минута 50 секунд, учитывая количество попыток некоторых пилотов, я боюсь, что конст... полпозиция Константина Гуренко может казаться вовсе невременной. Если только его напарник Дмитрий Дегтярев, потому что... Может быть, Дмитрий Агапов... Нет, но у Агапова был круг не быстрый. У Агапов уже ничего не сможет сделать, он сейчас восьмой, его только что задвинули. Дмитрий Аверин второй, Константин Павлов третий. И Константин Павлов тоже, скорее всего, если он сейчас не на быстром круге... А он не на быстром круге. Он свой пятый-то круг уже время показал. Оно для него лучше, Как раз позволил ему остаться на третьем месте. Но я боюсь, он сейчас заезжает в боксы. Уже это как бы его шестой круг. И он тоже не сможет побороться за пол. Вот Дмитрий Дегтярев сейчас... Дмитрий вот, я как раз хотел сказать. Да, он проигрывает 276 тысячных своему напарнику. Я боюсь, Константин Гуренко завоевал пол. Агапов в боксах. Соболев сейчас тоже он обгоняет. Но непонятно, куда он едет. Нет, он едет в боксы. И Феррари тоже за ним едет в боксы. Варзонин едет медленно, он только что показал последний результ, десятый результат, все, друзья, это конец, а, Гуренко в боксах, да, хотя у нас еще 45 секунд, но круги исчерпаны, однозначно, вот Кривенко сейчас, а, где у нас Кривенко, он у нас, по-моему, подъезжает к повороту Аскари да, я абсолютно прав. Это Аскарий. Сейчас он подходит к Стюарту. Я, Но ну, я понятия не имею, как он начал этот круг. Быстрый он не быстро мешал ли ему кто-нибудь. Подождите. Кривенко, 4-6. Он может показать. Он входит в последний поворот. Сможет ли пилот Феррари что-нибудь сделать? 3, 2, 1. Да! Пол позиция для Александра Кривенко. Браво! И он выходит из минуты 23. трех после разбитой машины это это супер <смех> ну, и время квалификации подошло к концу но и финал этот... квалификации просто классный у меня нет слов <смех> насколько вижу да то есть уже никого нету на трассе пилоты расходовали все свои попытки до да времени уже нет что самое главное времени да каким образом можно подвести результаты да, пока мы смотрим с камеры, У нас одновременно сейчас на экране и камера с болида Кривенко Как он возвращается в боксы Мы смотрим и в то же время мы смотрим на результаты И сейчас я вам их э, зачитаю Значит, собственно, Александр Кривенко, как мы только что отметили С Кудерея Феррари Мальбара на полпозиции Минута 22,894 тысячных Не скажу, что это лучшее время уикенда Поскольку не, не помню, но лучшее время этой квалификации во всех трех сегментах Это однозначно Далее Константин Гуренко Лотус, минута 23,500 4, это в 610 тысячных э, позади пилота Феррари. Далее Дмитрий Аверин, Тора Росса в 768 тысячных. А посмотрите, разрыв между Аверином и Константином Павловым. тысячных секунды всего лишь навсего. Просто... <клаз> да. <с RC -2> <клаз> Константин Павлов, Вторая Феррари на втором ряду. А далее у нас Никита Фадеев и Дмитрий Дегтярев, Форс Индия и Лотус, соответственно, они проигрывают по 811 и по 886 тысячных, соответственно. Далее Никита Решетов и Дмитрий Агапов, Рено и Мерседес Гран-при не буду читать времена, дабы мы успели, дабы нас не выкинули с сервера. Илья Соболев и Ярослав Варзонин, Торо Росса и Верджин соответственно. Но ну, все-таки скажу время, что Варзонин проиграл 8 секунд. И две тысячных. Он. Вот. Пилоты покидают сервер. Друзья, наверное, надо. Нам надо экстренно прощаться. А вот у меня уже connection lost Но мы продолжим да. запись, дабы мы смогли с вами попрощаться. Да, на самом деле потеряна, но мы можем подвести итоги, то что это была потрясающая квалификация по своему накалу. И еще раз поздравления Александру Кливенко, который разбил свою машину в квалификации же в третьем в но то есть успел починить ее и взял пол позишн то есть первый полупозишн в сезоне для Скудри Феррари Мальбора но... но гонки в Альберт -парке... парке А, ну говори <laughs> да, да, да Ну то же самое на самом деле хотел сказать то что Гонки в Альберт Парке абсолютно непредсказуемы, как в реальном, так и в виртуальном Альберт Парке, и завтра, я уверен, нас ждет просто потрясающий гран-при, который вы также сможете посмотреть, ну немножко не в прямом эфире, но тем не менее вы сможете ну, пронаблюдать его в видеоверсии. На скачав запись с форума во Друзья, на самом деле, вот э, когда-то доводилось мне в свое время дебютировать э, в э, Гран-при Австралии сезона 2008-2009. Э, когда это был первый этап, а потом я участвовал в следующем Гран-при Австралии, уже как пилот, ну, сначала Торо а потом Булла. то есть, можно сказать, знаю, каково это, участвовать в такой гонке, должен сказать, что гонка действительно будет крайне интересной, крайне непредсказуемой, ну, может быть, она будет достаточно... Ну, как бы сказать, я бы не сказал, что она такая уж непредсказуемая, если речь идет о местах как бы лидирующих, ну, не обязательно, что Кривенко сейчас обеспечил себе победу, просто э, там, может быть, не будет каких-либо неожиданностей, но неожиданности будут позади, и то, там, может быть, вплоть до того, что кто, допустим, стартует четвертым или пятым, будет самым последним, сойдет сразу же, а кто стартует там каким-нибудь двадцать первым, приедет в очки, это все абсолютно возможно, друзья, поверьте. Ну и таким образом, друзья, вот сейчас вообще на ваших экранах ничего не происходит, просто я включил в меню игры, показал, показываю вам болид Феррари, Александр Ковенко, и нам пора уже окончательно с вами прощаться. Для вас работали Илья Моисеев, <laughs> Илья Моисеев и Богдан Холошевский. И на этом мы с вами прощаемся, всем пока, смотрите гонку. И до встречи в гонке, до свидания.